Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и это ивенты и обновления мира Lineage 2 Mobile. Видим, появился вот такой остров, на который можно попасть с 30, -го, 50, -го, 55, -го, 60 -го уровней. Вход на остров 10 тысяч адены стоит. Этот остров будет до 28 декабря. За охоту на монстров в ивентовом. В подземелье можно получить предметы кристалл, улучшенный кристалл, новогодние печеньки, новогодний леденец. Также с литных мобов выпадает вот такой вот торт. Также с них кристалл, улучшенный кристалл выпадает и свитки модификации. Видим с тортика мы можем достать ордена славы от 200 до 300 штук и знаки поручения от 100 до 200 штук. Прагмент рецепта создания редкого оружия. Доспеха, украшения гигантов. И винтовое подземелье доступно 2 часа в день. Вот видим, вот такие вот итемы падают. Один итем стоит, если продать торговцу, 5000 адены. Новогодние печеньки. Новогодние печеньки уже 10 тысяч за штучку. Видим, вот такой тортик выпадает. Я тут уже полчаса стою, мне один раз выпал этот тортик. Если его открыть, видим знаки поручения, 100 штук, орден славы 200 штук и фрагмент рецепта создания. Добавляется вот такой новогодний пропуск. Пропуск новогоднего фестиваля, где мы проходим разные задания. вот Убить 500 монстров, В винтовом подземелье, новогодний остров. Активация стоит... 1225 адены. Получаем вот такие новогодний веночек. Видим э, золотая настойка ли, которая дает по одному стату на 4 часа баф. И святая вода ну, стабильный набор. И вот такие вот коробки, из которых выпадают может вам выпасть карта класса один раз и карта агатьона один раз но если вам повезет конечно может выпасть ше 6 раз карта агатьона 6 раз или 11 раз также карта класса 6 и 11 раз ну взяли развитие 10 процентов это такие улучшенные на 5 процентов больше и финальная награда 100 штук реликвии энергии, также вот такие вот красненькие подарочки, тут видимо уже карты высокого качества вам могут попасться, сундук с пособием высокого качества на выбор, пособие на выбор карты и цели развития, вот такой вот пропуск новогодний, Бластовенная сила это баф, который э, в городе стоит елка, на которой вы нажимаете, и вам дает баф на 4 часа весь урон, физзащита и точность. Всего один день. На Рождество 25 декабря 00 ночи будет отправлено особое письмо. Награды будут выдаваться только в течение одного дня. Поэтому обязательно заберите ее из почты. До 23 59 25 23.59.25 воскресенье. Видим, что за подарок такой особенный. Энергия Энхасад, 1225 штучек. Новогоднее печенье, 12 штук. Новогодний леденец, 25 штук. Коробка с подарком новогоднего фестиваля, 2 штучки. Коробка с новогодним подарком. Вот, ты, ты чё, вот это что, это тут за подарок такой? Реликвия Энергии, 25 штук. Заряд души, 1225 штук. А, ну это такие, как коробки, я так понял. 2,5 штучек получается. Тут карты класса и карта Агатеного может повести. И сундук с пособием, И также с высоким качеством пособием и высоким качеством карты. Вот такой вот подарочек на Новый год суперский просто. Нет слов. И также обычная писемка. Вот каждый день 12 часов до 28 декабря. Попозже будет отправляться подарок на Новый год. Энергия Энхасад 1225 штук. Новогодний венок. Часы новогоднего острова. Заряд души. Мне прикольно часики, это прикольно. Новогодний венок это золотая настойка леи. Пир наследника, святая вода, эликсир наследника. Вот такие вот ивенты. Теперь мы перейдем к обновлениям. Видим добавили два новых Агатиона. Один Героический. Вот такой венок добавили. Новогодний венок. Естественно только достается за донат. Конечно же за донат. Увеличивает игнорирование доп. Снижение у оглушенных целей. Доп урон в пвп плюс 3. Шанс тройного урона плюс 3%. Тройной урон это круто. И редкий вот такой. Новогоднее печенье. Жесть, я на него смотрел, он как будто надо мной издев... Ну и... Такой... Сука, что, блядь? Новогоднее печенье, блядь. Игнорирование снижения урона плюс один. Блокировка оружия 2%. Сука, ну я не могу. Ну посмотрите на эту морду. посмотрите на эту морду. Новогоднее печенье и... Новогодний винок. Добавлена новая коллекция агатионов. Конечно же. Урон от умений плюс 2%. Точность плюс 2 снижение урона. Блокировка оружия плюс 2%. Весь урон плюс 2%. Конечно же с новыми с новыми агатиончиками это все суммируется. Видим фелис. Добавлена награды за определенные уровни опыта. Так, это неинтересно. Проводится работа для улучшения баланса классового наручный меч. Дружественным целям для умения цепной удар добавлены члены альянса. Так, парные мечи. Боевая стойка коварства. Боевая стойка коварства. Усилен эффект восстановления хп. Больше не наносит урон в состоянии злой рок. Так, теперь арбалет. У арбалета очень много чего добавили тут. Побег героический. Умение улучшено. Теперь его можно использовать немедленно при использовании умений. Теперь при получении урона в области Проксима будет отображаться эффект получения урона. Квазар мифический. Теперь его можно использовать немедленно при использовании атакующих умений. Так, дальше. Орб. Злой рок. Легендарный. Исправлена ошибка, за которой применение эффекта восстановления хп от некоторых умений, пока на персонажа был наложен эффект Злой Рог. Сакральность. мифический Умение улучшено. Теперь его можно использовать немедленно при использовании умений. Теперь будет выводиться уведомление о времени действия. Общая. Увеличена точность умений, наносящих урон. Посох общий увеличена точность умений наносящих урон. Изменено на увеличение мощности умения 1. Название поменяли, круто. Новые правила для похода в одиночку в катакомбы отступников. Если оставаться на базе каждого лагеря в течение 1 минуты во время матча, то персонаж будет считаться отсутствующим и его переместят с сервера. Если персонаж исключается из матча, то его очки рейтинга уменьшаются, а награды он не получит. Вот так вот изменение катакомбы отступников. Надо будет каждую минутку двигаться, иначе вас выкинет в город. Уменьшена стоимость восстановления опыта в алмазах. Если побежденный враг тратит алмазы на восстановление опыта или предметов, то появляется информация, сообщение об этом. Информационное сообщение увидит только тот, кто победил врага. Отключить и включить информационное сообщение можно в меню настройки, уведомления, другое, оповещение о трате алмазов. Правило отображения предметов в записях об убийстве клановых боссов обновлено. Теперь отображение происходит в порядке возрастания ранга. Теперь при нахождении во всемирной зоне и зоне мастера, можно выбрать вкладку члены клана. Улучшены правила для упорядочения отображения имен персонажей в последнем составе группы. Выстраивание идет по порядку. Последний подключенный персонаж, с которым последний раз был в одной группе. Имя персонажа. Улучшено отображение подробной информации о предмете, которое выводится после нажатия на иконку предмета в интерфейсе. Оптимизировано действие кнопки сброса характеристик. Исправлена ошибка, из-за которой вместо имени персонажа возникало слово Error при открытии окна класса или Агатиона. Даже матюков нету никаких, представляете? Очень странно. Очень странно. Ну вот такие вот ивенты. С вами был Розе. Посоветуйте какую-то игру, в которую поиграть, кроме Ла-2, потому что Ла-2 я в не хочу уже больше играть.